Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, так Геймс. мы продолжаем с вами играть. Чу-чу, Чарльз. Чарльз. Чарльз, Чарльз, Чарльз, паровозик, Чарльз. Мы, короче, с ним столкнулись всего лишь один раз и нам дали задание. Нам дали задание. Синюю коробку, но это придется пешком бежать туда. В какой стороне? В той стороне, 200 метров, Мы побежали. Бля, так а там кто-то. Ебаный рот, блядь! Сука, ты ч мразь? Ох, вот это нихуя себе начало, блядь! Сука! Блять, да ладно, вот ты прикалываешься, как мне теперь квест выполнить, если он там бегает. Эй, Чарльз! Я так понял, он просто бегает по карте, да? Да нихуя, он бегает туда, где мне надо. Ну, он мне как раз таки туда надо. Что, он застрял? Не, не застрял. Походу он меня увидел, нет? Да. Нет. Бля, и что мне делать-то с ним? Ну, поехали дальше по квестам. Нет смысла просто. А, он ушел. Не, он не ушел. Блядь! Сука! Да ты охуел! с путей, блять Ой, блять висках заболела Ты че, блять? Бля, поехали тогда дальше Нет смысла просто стоять на одном месте Но мне кажется, он сейчас будет за нами охотиться, да? Ты где, мразь? Бля, вот это он дал просраться, конечно. Туда не пойду. Бля, все равно игра все равно немножко фризит. Двигаемся сюда, к этому NPC на дополнительное задание. Охереть. Вот сучара. Вот это я не ожидал, просто с самого начала Такую дичь Ну, нам пока ехать и ехать А, это то самое депо, откуда мы Только-только выехали Здесь может что-то быть? блядский паровоз так ну вот и первая смерть в игре все могло быть гораздо раньше гораздо хуже а так он мне еще и паровоз помял скотина да блять Тихонько, двигаемся Главное сейчас там на путях, когда будет развилка А, еще не скоро будет развилка Но погодка прям, да Так, мне кажется, или мы замедляемся Нет, нормально Так, скоро развилка ну да, относительно скоро. Там лагерь какой-то. Так, близко развилка, и поворачиваем вот сюда. Хорошо. Ох, сука санный паровоз Так, ну он же где-то тут бегает, да? Вот в этом округе сейчас бегает Так что мы в теории можем его встретить Кто-то бегает по лесу или мне кажется? Бля, то есть ты, дед, просто спокойно сидишь, куришь? Ну, не куришь, ладно Тони Тайдл Ты должен быть тот человек из архива, котором говорил Юджин Мы рады, что кто-то решил помочь нам с Чарльзом и безумцем Уорреном. Знаешь, если хочешь одолеть Чарльза, твой пояс надо порядочно подлатать У меня вам амбаре есть немного хлама, может взять себе Вот тебе ключи амбар, он стоит выше по тропе если... Его трудно не заметить, но я все равно отмечу на карте Понял, спасибо. То есть он мне просто дал, ну, просто дал хлам. Выше по тропе. Ёбаный в рот, а нельзя было поближе сделать. Как он мне предлагает через это все бегать? А если меня сейчас опять словит? Поезд. Бля, какие-то скрежетания Нормальная такая атмосфера Я бы сказал, очень даже Нихера себе какая Напряженная Найдена хлама 9 4, 5, 6 То есть он мне просто 9 случаях хлама дает, да? И все, все задание? Так, так, так Ага, получено сегодня. Да, Юджин пообещал сразу же отправить помощь, как только доберется до материка. Вот ну что. Вернуться он не обещал, полагаю. Он из тех, кто не будет заморачиваться по этим пустякам, все оставшиеся на острове пытаются вырваться из этого кошмара. И остается лишь надеяться, что этот его знакомый или знакомый из архива сможет сотворить чудо. Плевать, что они там творили в прошлом, или что они, а, или что они сделают сейчас, Чарльз должен сдохнуть. Большинство желают того же. Хотя нашли секретины, которые хотят оставить его в покое. Этот чертов Уоррен совсем рехнулся. Ну да. Уоррен, сука, тот еще долбоеб. Он типа поклоняется ж поезду, да? Насколько я понял. Надо к нему вернуться или не надо? Можно сюда пойти. Вон дополнительное здание. За хлам спасибо. За хлам спасибо. Так, ладно, пока не будем тратить Хотя, подожди, я бы брони, наверное, сделал Погнали Можно скорости добавить? Не, нельзя Так, ну, Чарльза пока нигде не видно И неизвестно Он, короче, просто в свободном в свободном полете Бегает Ни в чем себе не отказывает Так, 150 метров я пытался забрать, но не получилось. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, быстрей. Бля, ну держит напряжение. Ты хочешь обниматься? Давай. Огуречная дама. Я боюсь спросить, куда ты деваешь эти огурчики. В своей огуречной пещере. Я бы дом достала их, но потеряла свои ключи. Вот он на острове должны быть маринычки. То есть отмычки. Принесешь мне банку особых мариновых огурцов, и я отдам тебе в награду весь план, что у меня есть. Ебанись просто. Да вы рофлите! Как я туда пойду? Это же просто анрил дерьмо. Сейчас сто где-то чарах этот будет. Давай-ка по дороге лучше пойдем. О, хлам. На всякий случай. Тихо. проходит Еще хлам. Нет, то есть по острову можно в принципе-то спокойно бегать Пока он тебя не нашел Как только Чарльз тебя находит, ты уже не можешь бегать Да что, блядь, за атмосфера, нахуй О, фиолетовая краска Звуку за мной просто кто-то бегает. Так, ну Чарльз же сюда. Так, у меня есть отмычки. Хорошо, что мы их получили. Бля. Бля. А, -а, -а! ладно. Да ладно. Да, да-да-да-да-да-да, банка огурц... маринованных огурцов Так, это все оказалось гораздо проще, чем я думал И мы, в принципе, спокойно туда можем добежать И помочь этому челу найти его чемоданчик Это что? Огурцы, огурчики, огурчики, огуречики Огурец Супер Мне нравится, мне нравится Все, возвращаемся тогда к ней назад Правильно? Огуречная дама Добудьте огурцы из огуречной пещеры Ну я же забрал их Сейчас окажется, что я их не забрал Ну вроде как все Почему пещера огуречная? Типа лол Хотя в принципе Чарльз можно использовать как быстрый телепорт Как только он тебя убивает Ты отправляешься назад к поезду Ну теряешь правда единицу хлама Блять, сейчас что-то будет. Не может быть все вот так вот хорошо. Да ладно. То есть там он решил меня трахнуть, а здесь он решил просто... У я даже появляться не буду. Ну, мы один раз его уже увидели. Pickle Mission. Ты могу речь, герой. Вот тебе награду немного хлама. В награду охотник за огурцами. Перевод, правда, немножко ебанутый. Я еще и этот хлам у тебя заберу. Бля, ну красные полы. Я был уверен, что это кровью у них тут все залито. А мы можем же поехать на миссию, например. Вы начали задание Сантьяго. Вот это. Вот сюда поехать. И вон туда сделать. Блин, прикольно будет, посмотреть, оружие, оружие взять Будет оружие, будет проще Типа совсем всем всем сражаться Но у меня поезд улучшается, смотрите, броня, типа он такой мощный, массивный становится Вот даже сейчас, давай-ка броню прокачаем О, нифига себе он изменился И фиолетовый Ля ты шо, какой лиловый красавец Погнали Хочу просто взять новое оружие Заданий много А, ну тут основных заданий тоже много Поэтому поехали в эту сторону Главное не пропустить этот Тихо что происходит? Что происходит? Блять, он, он идет. Сука? На, как тебе такое? Бля, надо менять пушки, пока никогда не перегреваются. Ремонтируемся. И что он будет меня преследовать? Ебанись просто, блядь. И как много я проехал? Нихуя себе, я проехал. А, нет, я вот отсюда ехал. Hey. Это кто там, блядь? Пошел нахер отсюда. Так, хорошо. А я, видимо, когда его бью, у меня хлам собирается, да? Вот это он неожиданно выскочил, сука. Я понял, он почему-то здесь тусуется, в этом регионе. Какого хрена он здесь тусуется? Нам нужно. А, не, он с другой стороны выбежал. Подожди-ка. Сейчас он убежал туда. Блять, этот Чарльз. Я думаю, откуда музыка гнетущая? Так, вон развилка. Сейчас будем тормозить. Давай-ка быстрее. Давай быстрее. Блин, хорошо, что я броню сделал ему. Поезду своему. Ой, блядь, что происходит? Так, там впереди еще одна развилка. Подожди, я хочу посмотреть, что там. Мне показалось или не показалось, там на станции что-то было. Плам точно пригодится. Плам лишним не будет. Бля, ну крови здесь, конечно. Хлам, хлам, хлам, хлам, плам, плам. Ну это хорошо, что у меня хотя бы поезд есть. Без поезда все, просто виллы бы были. Это Чупакабра плюс-то вонючая, она не прощает. Так, это что? Записка. Разгрузка припасов открыла мне глаза на многое. Мы вкладываем в порту каждый божий день. Наша задача разгружать лодку и отвозить припасы вверх по холму к станции. Там Теодор Эдзи распределяют их по местам раскопок. Где мы будем работать? Стоимость всей этой затеи, наверное, просто астрономическая. Семья Уорна неплохо разбогатела в этой отрасли, но я не понимаю, зачем он так рискует здесь. Я тоже не понимаю, зачем он там так рискует. Все? Погнали музыка поехали отсюда. Стрелка там куда указывает влево. А нам нужно вправо. Короче, выполняя задачи квеста Мы получаем много хлама, улучшаем поезд И деремся с ублюдком И все, я считаю, это вообще будет победа Но у него сколько? Четверти хитпоинтов уже нету, наверное Но круто Мне очень нравится Так, мы получим новую пушку Какую, не знаю Стой-ой-ой-ой Там много хлама было Ладно, блять, поехали Я уже пропустил его Просто видите, вон птицы летают. Карта в реальном времени. Вот почему игра немножко фризит. Это конечно они круто сделали, но для слабеньких компов это не очень практично. Так, а здесь у нас целый городок. Ага, может я здесь в безопасности? Надеюсь. Ламп. Ебать yeah, Пол попросил меня разобрать новое оружие, чтобы помочь тебе для Чарльза А взрывчатки я знаю немало, поэтому мне удалось собрать этот ракетомет Я уже давно хотел увидеть, как рушится Империя Уорна, так что я безмерно рад поработать над этой малышкой Раз уж ты здесь, дай мне пару минут, я сниму как реки предохранителя Пока я буду в почему бы тебе не принести мне ящик ракет из того бункера, что дальше по путям Хорошо Блядь, да вы прикалываетесь. А как мне туда добраться? Хлам. Отдай мне весь свой хлам. Никто меня не перебедит. На... а Ворон намеренно заставил нас приехать в эту дру с семьями, чтобы не было нужды уезжать. Ну и чтобы на материк не просачивались новости о том, что чем мы тут занимаемся. В любом случае, ублюдку местного виселице. Оу попросил меня разобрать новое оружие для охотника на монстров, за чьей помощью отправился Юджин На взрывчатке знаю немало, я собрал свой собственный А, свой самый мощный ракетомет Что ж, Ворон, тебе крышка Блять, мне нравится, ракетомет это тема Ну вот бегать по путям это не мое Слово совсем Мне нравится на поезде кататься, ты такой катаешься, у тебя все хорошо, у тебя все супер-пуперчики бомбони Нет, блять. Говорит, поехали, поехали, поехали, говорит Дальше по путям, дальше по путям так Подожди, я могу сюда подъехать а -а -а. И то верно В любом случае, придется назад возвращаться Так, здесь мы заворачиваем Все верно О, ну возьмем ракетомет и поедем искать Чарльза Потому что он заслужил Так, а здесь слома много Что-то нашел А, динамиты какие-то А, это бункер Я думаю, мы поставим новую пушку, он появится Он появится, чтобы мы его опробовали Ой блять Ну это плюс Чарльз, плюс внимание к Чарльзу А нет, не бункер Сюда-то он не заберется И бой Упаковка ракет Образец 1 ошибка Образец 2 ошибка Образец 3 пролетел 13 секунд Образец 4 успешный ракетомет Испытание боеприпасов Чарльза нету Я могу и здесь просто посидеть Мне и в бункере неплохо Почему бы и нет Потому что сейчас-то жаба выскочит из-за угла Блин Но ракетница это тема Поехали обратно. Так. Ну, ящик ракет я забрал. Так, мы уже близко? Мы уже близко. Хорошо, что мы не получаем урон куда спой за Радиомет в полной боеготовности. Что с ним делать? От Береги его. Как ты закончишь, надо будет кое-кому наведаться к ним с ним в гости, если ты понимаешь, в Да, я понимаю, о чем ты, друг мой. Я понимаю, о чем ты, друг мой. О, да. Чарльз! Хорошо, что патроны бесконечные Хорошо Помимо всего прочего, здесь есть еще одно задание основное Видимо, пойти яйцо найти Ну, это не точно Так, хлам, хлам, хлам, хлам хлам. Ну, хлам, хлам тупо на дороге валяется Поэтому Единственное, что будет минус, если собрать весь хлам на карте чтобы он потом просто не закончился в один прекрасный момент Бля, чё вы все голые? Вы чё, еванутые? Гений уровня бог. Южин точно мне обо мне рассказывал, так что я представляться нет смысла Меня зовут Грег, если что Тебе, наверное, уже сказали, что Уоррен хозяин шах надежда спрятал три яйца монстра Мы не знаем точно, почему он засчитает яйца Но если не вылупятся, из них появятся те же монстры, как Чарлис чтобы этого не произошло, нужно украсть все три яйца, выманить ими Чарльза и мы его убьем Одно из яиц находится в северной шахте, вот ключ от входа Хорошо Ё-моё Не, ну я предлагаю сейчас помочь вот этому NPC И на сегодня завершить наш игровой процесс Бам, Блять, так много здоровья сняла А, это моя Хорошо Демон, паук и паровоз. Вот как-то. До этого, до этого же надо было додуматься. Круто. А, здоровье само восстанавливается. восстанавливаться Что-то я тут вижу. Так, это мотыльки там какие-то летают. Ладно, давай посмотрим, что он хочет от нас. Стопудово сейчас скажет куда-нибудь сбегать, принести то, не знаю что. И так далее. Бля, бедняга, что... Мы не знакомы, но я слышала, что ты нам поможешь. Клэр. Сделаешь предложение? Нужно заметить предохранитель на маяке. На, на меня недавно напал Чарльз, так что одно меня не справится. Предохранитель лежат в подсобном сарае неподалеку. Если найдешь и починишь маяк, я попробую позвать на помощь подходящие корабли. Как закончишь, я отдам тебе кое-какой хлам. Кое-какой. А мне нужен весь. А я хочу весь. А я хочу весь. Весь хлам. Хорошо. На нее напал Чарльз. Ага. Ну, я так и думал примерно, что это будет этот сарай И не надо будет... О, симпатично, симпатично Раз, два, три, четыре Получается все? но если на нее напал Чарльз, то есть он может где-то рядышком здесь быть, правильно? Но я далеко убежал без поезда Пизда, сейчас он прибежит сюда. Если починим маяк, кораблям будет легче заметить. Вот тебе обещанный хлам. Спасибо, дорогая. А Чарльз на такой гудок, блять, не прибежит огромный. Так, теперь у нас маяк заработал, смотри-ка. Ладно. Надо сейчас прокатиться, попробовать найти Чарльза. Но. А можно же еще оружие забрать? Тихо. Тихо, а, это дождь. Так, вот и мой паровоз. Паровоз мой паровоз. Паровоз с меня паровозом. Куда нам? Так, там дневник Сантьяго Правильно? Да можно и сюда поехать за оружием И это сделать и оружие забрать Но ну, не сейчас уже, конечно Так, прокатимся Где Чарльз? Почему я получил гранатомёты? Этого ублюдка нету. Ого. Тихо. Где там стоп? Нам направо. Нам направо Поехали Ну филетовая краска пока такая самая симпатичная Ого, вот это я скорость прокачал, слышишь? Сразу ощущается, как он летает Вот сука Где он нахуй? Вон-то бежит шкура, блять Стоять Ну и что, он сюда не пойдет?